Меня зовут Оля, мне 21 год. В этой истории я узнала, что ВИЧ существует. Я знала, что будет завтра. С Андреем у нас все было окей. Okay. Мы планировали семью, дом, детей. Здравствуйте. Вы хотите пройти экспресс-тест на ВИЧ, чтобы быть уверенным в своем будущем?